Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Скороподатов Антон, я руководитель онлайн-проекта «Клуб Мы и Фомальгалок». Уже целый год наш клуб работает на пространствах интернета и дарит всем нашим подписчикам полезную информацию о здоровье, о сохранении психического состояния, о том, как строить планы на будущее и добиваться успеха. Ровно год наши эксперты проводили встречи клубы и наша библиотека полна полезной информации. Модули наполнены информацией, которая полезна в разных сферах жизни человека, и эту информацию мы хотим поделиться с вами. В честь празднования года нашего клуба... Здесь с той сложной обстановкой, которая сложилась сегодня в стране, в мире, мы решили распахнуть двери нашего клуба, убрать все квоты и ограничения. Теперь любой желающий может стать подписчиком нашего клуба и путешествовать по страницам и добиваться того, что он хочет. Быть здоровым, быть счастливым и быть успешным. Добро пожаловать!